Приходит мужик к врачу и говорит, «Доктор, зуб болеть не могу, да сделайте что-нибудь!» Доктор, «Так, спокойно, садимся в кресло». Мужик сел в кресло, открыл рот, доктор смотрит, о, -о, -о здесь только удаление, мужик, доктор, сделайте хоть что-нибудь, лишь бы только боли не чувствовал!» Доктор, «Сейчас, на вакаинчику вам!» О, доктор, да вы что!» Я так иголок этих боюсь, Сделайте что-нибудь другое. Хо, выбор маленький, тогда сейчас я вам дам веселящим газом подышать. Доктор, не-не-не, у меня от него аллергия. Тогда вот, держите таблеточку Виагры. О, доктор, а что, от нее боли меньше будет? Насчет этого не знаю, навряд ли. Ну, будет за что держаться, пока я зуб вам буду выдергивать.